притворяется в разные способности в характер человека, с которым он появится потом в очередной раз от каких-то новых родителей в каком-то новом месте, среди какого-то народа в какой-то там стране. Но всякий раз он продолжает именно свою предшествующую жизнь. Имея при этом новую личность, того или иного пола. И новая жизнь начинается именно с той ступени развития, на которой человек остановился в своей предыдущей жизни. Этот закон по сути определяет начальные условия каждой жизни мало того, он должен согласоваться обязательно с космическими условиями или с так называемыми астрологическими аспектами в обязательном порядке и человек не может родиться, когда кому-то там вздумается а только строго определенный градус астрологический градус то есть только вот в эту щель может пройти, имея определенную задачу, определенную миссию, с определенными накоплениями, которые как раз будут соответствовать именно вот этому астрологическому аспекту. То есть планеты, должны находится все в, в определенных отношениях друг к другу, и к Солнцу, и к Земле. Всякой жизни есть определенный урок, то есть определенные задания, которые нужно человеку выполнить. И если человек был успешен в разрешении поставленной перед ним на данную жизнь задачи, то эволюция, естественно, его проявляется быстрее, то есть раскрытие в нем духовных качеств. А если менее успешен, не выполнил, одну из трех главных задач, то придется снова возвращаться, порой много раз в одну и ту же обстановку, в которой он не преуспел, не выполнил возложенные на него задачи. Конечно, трудно себе представить тот бесконечный ряд жизни, который каждый из нас прошел, достигнув современного уровня развития. Трудно представить. Трудно представить, и сколько еще придется каждому пройти, чтобы не отстать от эволюции человечества, нашей планеты и всей нашей Солнечной системы. А поскольку наша планета является определенным органом Солнечной системы, как вот у нас в нашем теле, разные органы являются необходимыми для нас, да? Точно так и в каждой звездной системе все планеты, все небесные тела, входящие в структуру звездной системы, выполняют каждую строго определенную функцию функцию того или иного органа поэтому с нашей планеты не очень хорошо получилось заболевано Поэтому мы задерживаем эволюцию всей нашей Солнечной системы. А поскольку она не может ждать, вся планетная структура не может ждать, пока мы тут дурью значит будет проведена и проводится, либо планета выбрасывается из звездной системы, уничтожается, либо проводится серьезная хирургическая операция. В момент смерти человек, покидая свое физическое тело, переходит в тонкий мир своей собственной планеты. Не куда-нибудь там, как выдумывают невежды и исказители космических законов, а именно тонкий мир нашей планеты. Через какое-то время он сбрасывает эфирное тело, физическое разлагается, Эфирный двойник некоторое время еще остается, потом тоже рассасывается в эфирном пространстве ауры нашей планеты. Вследствие своей уплотненности он может быть виден некоторыми людьми в первые дни после физической смерти. Часто эфирный двойник принимает за призрак или за душу этого человека. Однако если человек остался от цифрным телом, то это просто безобидная оболочка, которая вот-вот будет разлагаться или уже откидается. На Востоке, поскольку Восток всегда серьезно занимался именно проблемами человека, его внутренним состоянием, почему мы именно вот вынуждены восточный опыт с вами постигать. Потому что на Западе ничего этого нет. К великому сожалению. Но Запад занимался только внешним стороной жизни, Ничего там такого нет. А Восток очень глубоко занимался этим вопросами. Поэтому для того, чтобы разобраться в том, что такое человек, что такое космические законы, как они работают в нашей жизни, нам приходится именно опираться на восточный опыт так вот там существует широко распространенное мнение, что будущее состояние человека, будущего, допустим, человек умирает, или еще пока ходит тут, будущее состояние, будущее его рождения, зависит от посмертного желания человека. Вот какое было наиболее сильное желание у него перед самой смертью, какая была генеральной мысли, что ли, его жизни. Вот она в последний момент особенно сильно себя проявит. Так вот это посмертное желание или предсмертное желание неминуемо зависит от образов, которые человек придал своим желаниям, страстям, мыслям, течениям, своей, только что прошедшей физической жизни. По этой причине чтобы последнее желание было благоприятным для нашего будущего, человеку нужно было наблюдать за собой, за своими действиями, своими желаниями, страстями, мыслями во всей земной жизни. Для того, чтобы к моменту ухода отсюда он был до некоторой степени подготовлен и желательно делать сознательно. Ну а в основном подавляющее большинство земля не готовится к уходу отсюда. Но все равно они как бы бессознательно к этому готовятся. А желательно подсознательно Но таких людей, к сожалению, очень мало, которые шли сознательно. Вот об этом много пишут и восточные подвижники, и христианские подвижники о подготовке. К тому, чтобы дурно не выглядеть в тонком мире и не задерживаться там. Поскольку тонкий мир, в общем-то, это для всех тех, кто привязался к физической материи и набрал всевозможных темных качеств, наработал у себя. Ему приходится там задерживаться. Поскольку у более высокие сфер грязных, неочищенных, неумытых, не принимают. Если внимательно почитаете, скажем, Евангелие, там Христос как раз об этом говорит. В частности, там есть у него притча о том, как на пиры были позваны, а один явился в одежде, который не соответствует статусу этого пира. И вот туда, естественно, попросили для того, чтобы такое последнее желание, последняя мысль проявила себя перед концом, необходима длительная повседневная тренировка, то есть воспитание своего мышления. Она должна войти как бы в привычку, поскольку, как мы знаем, если вы немножко понаблюдаете за своим ментальным хозяйством, за своими мыслями, то они непроизвольны, хаотичны и не контролируются. И не слушаются вообще нас. Поэтому это очень важно. Самая главная задача человека здесь, живущего, это взять под контроль всю свою животную сферу. То есть тело свое, желания свои и мысли, которые, к сожалению, служат этим низменным качеством. Поэтому в любой момент сознание должна была бы находиться возвышенная мысль. Вот в некоторых вероучениях рекомендуется постоянно держать в сознании образ Творца, образ нашего планетарного Логоса путем многократного повторения Его имени. Также повторение каких-то кратких молитв к нему. Ну, кто-то там молитвы читает, используя там четки или еще что-то. Таким образом, даже при случайно-внезапной смерти, а поскольку случайно-внезапного ничего не бывает, все всегда обусловлено законом кармы, но это включает, кажется, что случайно-внезапно. У него в сознании ставится мысль о высшей мире, о высших существах, о Боге. Но вот верующие, они, как правило, стараются придерживаться молитвенного состояния. Но само понимание молитвы, об этом мы еще будем говорить, оно имеет намного более широкий характер. Нежели, скажем, пользуются молитвой разные церковники, там и сектанты. Но, ну, в частности, религиозные те или иные направления говорят, что когда человек готовится отсюда к уходу, каковы у него предсмертные желания, вот они будут определять его нахождение в тонком мире. Допустим, человек любил своих родителей, своих родственников, они уже ушли тонкими. И вот он, если к моменту смерти будет думать о них, то, естественно, с ними там он и встретится. Потому что в природе так все устроено, работают везде законы, никакого произвола каких-то выдуманных богов, в нет. И сами все боги, их великое множество, все подчиняются космическим законам, иначе они богами никогда не будут. Поэтому никакого произвола, все управляется законами. Вот это очень важно себе усвоить, тогда можно будет легче объяснить разные явления, зная законы. Так вот, идущие, скажем, своим предкам, отцам, к своим родственникам, которые уже где-то там в тонком мире, элементарно или где-то еще, он с ними и окажется. Идущий к камням, то есть более высокоразитым существом, чем, скажем, человек, то с ними и будет. Идущий к Богу, с ними прибудет. Ну, тут вопрос с Богом это в дальнейшем мы еще будем с вами разбирать, что человек понимает под Богом. Богов, люди искусственных создали много. Вот с такими богами они могут встретиться в тонком мире. То есть не настоящим богом, а именно тем самым представлением которого у человека имелось в его сознании к моменту смерти. Назначившие себе наибольшее движение, получают лучшие достижения. То есть, чем больше человек знает о том, как мире, знает о том, что такое высший мир, высшие существа, у него есть соответствующие знания в истине, что такое истина, он, естественно, и может себе пребывание там обеспечить. Лучшее. Ну, что значит лучшее? А вот то, что человек хочет, вот то для него и лучшее. Алкоголик там окажется в одной компании с алкоголиками. Лучшего он ничего не знает, да? Наркоман с наркоманами. Развратник с развратниками. Ученый какой-нибудь с учеными. То есть по закону магнита. Есть еще человек сознательно себе не планировал, а также, как говорится, смерть пришла и неожиданно его у тела, для него неожиданно. В последний момент вся жизнь отражается в нашей памяти. Из всех уголков нашего сознания, события за событием, картина за картиной, все предстает перед нами. То есть человек просматривает свое последнее воплощение. И вот эта информация, она содержится как в наших мозговых клетках, так и в тонкой памяти. Кстати, в памяти нашего тонкого тела, там ее объем значительно шире и больше. Те впечатления, те мысли, желания, которые были самыми сильнейшими, в этом прошедшем воплощении, они становятся там наиболее яркими, и человек переживает их. остальное такое не очень серьезное. Он может и не обращать на нее особого внимания. Никто, даже самый последний идиот и сумасшедший, не умирает сумасшедшим, не умирает идиотом. Последний момент, когда он сюда уходит, он в полном сознании, как говорят, нормального человека находится. Все это сумасшествие, весь этот идиотизм остаются где-то здесь. То есть даже безумный человек, неважно какая там форма безумия, будет иметь этот момент перехода горение совершенно ясности в момент смерти. Хотя он уже не в состоянии ничего сказать окружающим его людям, которые находятся в физическом теле. И этот человек кажется умершим. Но тем не менее, между последним ударом сердца и до того момента, когда последняя искра жизненной энергии оставит это тело, мозг у него, естественно, еще работает. И человек как бы просматривает всю свою жизнь. Рекомендуется окружающим вести себя очень торжественно, тихо. Ни в коем случае не устраивать там завывания всяких эгоистических. Говорить с опытом, если кого-то приспичит друг. То есть очень важно сознавать себя торжественном присутствии, момента перехода, великой границы между мирами. Особенно необходимо сохранять спокойствие тот час после того, как человек стал покидать свое тело. Для чего это необходимо? Чтобы не мешать уходящему, не воспрепятствовать деятельной работе его сознания который в этот момент просматривает только что прошедшую его жизнь. В общем-то, все религиозные направления как-то пытались обставить этот момент, то ли панихиды, то ли какие-то отчитывания. В разных странах обязательно какие-то в разных религиозных направлениях были какие-то свои формы, помощи переходящего в Тонкий мир. Когда человек уходит отсюда, то практически сохраняется все его чувства, все то, что он работал все те знания, которые он приобрел, они, конечно, с ним. Но вопрос только в том, понадобится ли они там. Это уже другое дело. Сам Мик Перехода в Тонкий мир, он как бы на какой-то момент Человек теряет сознание, то есть он не участвует в процессе развоплощения. Как все это происходит, он описать не может. То есть сознание его отключается. Это сделано специально, поскольку человек не готов участвовать и наблюдать его собственный процесс развоплощения. Это будет возможно только, когда он достигнет довольно высокого уровня духовного развития. Если, конечно, сознание человека перед концом было вранчливым, тусклым, то и подобное состояние его ожидает после смерти сразу. Это довольно неприятное состояние. То есть надо переходить к человеку. Радостно, с чувством, что он выполнил положенное, ту миссию, с которой он пришел, сделал все, что мог. Но большинство, конечно, не сделает того, чего надо было сделать. Но когда человек покидает свое физическое тело, они каждый из покидающих может наблюдать в момент, конечно, ухода, момент или перед просмотром, если процесс ухода затягивается, могут наблюдать то, что делается вокруг врачей, если они рядом, или близкие, скажем, или еще что-то, кто-то рядом находится. Они пытаются с окружающими заговорить, Слышат их разговоры, но мы их не слышим и не видим. Пытаются либо помочь, либо помешать оставшимся здесь. Некоторые пытаются ухватиться за тех, кто остался здесь. Но схватить своими тонкими руками они нас не могут. И мы этого даже не замечаем. Подумав о своих близких, они могут немедленно оказаться рядом с ними. Поскольку в тонком мире, где объект его желания, там немедленно оказываешься ты. Где мысль твоя, скажу, сильная мысль, немедленно переносит тебя туда, о чем подумал. Если кого-то любил, немедленно окажешься рядом с любимым человеком. А если кого-то сильно ненавидел, тоже рядом с ним. Кто-то хочет вернуться назад, но у ничего не получится. Кто-то хочет куда-то там перейти, пройти сквозь стену. А если человек считал, что этого сделать нельзя, здесь живя, то там он тоже не может пройти сквозь стену. А если знал, что можно свободно в тонком теле проходить любые препятствия, он их проходит. А если здесь он привык и какую-то вещь, относиться к ней так, как он здесь к ней относил, точно так эта вещь перед ней будет поступать и там. То есть в данном случае все начинает зависеть от состояния развития сознания человека, от того, что это сознание знает, чего не знает и так далее. И вот покинул человек, физический мир. Он, конечно, обременен разными плотскими желаниями, иногда очень низменными накоплениями. А раз он чего-то нахватал, и живя здесь, не собирался с этим расставаться, значит, вот это все задержит его в нижних плотных слоях тонкого мира. Допустим, у него привязанность была вот, к твердой материи. Люби вот по твердой А в каком виде мы это с вами знаем? Вон сумка, понимаешь, Он там твердые пища, он там доллары, допустим, он там еще какое-то твердое что-нибудь. Все в самом нижнем слое тонкого мира будешь останешься с этой привязанностью. А там ситуация не очень приятная, потому что много таких которые все тащили до седы, а пребывать среди них мало удовольствия. Это наиболее мрачное состояние, нижний слой, нижняя сферы планкового мира, седьмая сфера. Она заполнена возоплощенными людьми, которые вели вот здесь, в физическом мире, живя, Неизменный образ жизни. Это в основном преступники, алкоголики, наркоманы, развратники всевозможные, злобные, жадные, похотливые. Сбросив физическое тело, вот эти все их страсти, пороки, все вместе с ними уходят туда. Мало того, они там еще и обостряются. Они все продолжают надеяться, получать наслаждение, удовольствие. А физического тела, при помощи которого получали все это, его нет. Они а вынуждены что делать? Искать здесь, в этом мире, физическом мире, среди оставшихся здесь живущих людей, подобных себе, толкать их на вот эти все свои подобные пороки. Если страсть какая-то, пытается усилить страсть у этого человека, для того, чтобы хоть как-то этими отбросами человеческих излучений удовлетворить свою жгучую страсть или жгучий порог. Вот это и есть адские страдания. Их там не выдумал какой-то Господь Бог, не выдумали какие-то бесы или черти со сковородами, как нам невежды пытается представить. Это вполне естественное явление, что накопил, то и получатель, он. они не имеют, находясь вот в нижнем слое тонкого мира, не имеют э, мозга, мозг они оставили здесь, то есть не имеют такого журнала для записи, блокнота такого для записи того, что с ними происходит. Физического мозга нет. Поэтому они никогда не могут насытиться, никогда не могут удовлетворить свои потребности. То есть вывода не делается у них. Мало того, поскольку в тонком мире нет времени такого, как у нас времени, физического времени нет, им кажется, что они вечно будут в аду страдать. Они ощущают вот это бесконечное страдание. Бесконечность страсти или порока вот этого. А от этого ситуации еще хуже для них. Каждая сущность в тонкой там нет солнечного света, как у нас здесь, то есть нет постороннего источника света. Сам человек должен излучать свет. Цвет и яркость этого света зависит от его сущности от характера его мыслей, желаний, от качества его личности в данном случае. Поэтому там на своем, вот в седьмом слое собираются все эти темные сущности, которые не излучают свет. Вот почему и говорят «темные силы», «темные сущности». Это те, кто не излучает света, потому что у них нет светлых, высоких мыслей, желаний. Они темные, эгоистичные. А раз эгоист – он, если только глядет все к себе, он ничего не излучает. Отдавать кому-то что-то он не хочет. У а раз не хочет, значит, его энергии не идут куда-то там. Он, наоборот, все хочет себе. А поэтому это темная сущность. Если он постоянно энергию свою заворачивает на себя, она его разрушает. Вот почему эгоизм очень опасен для человека. Его собственная энергия его уничтожает. Он уподобляется в данном случае демону или дьяволу, сатане. Поэтому всякий эгоист – это сатанист, в общем -то. Поскольку эгоист номер один – это вот был такой космический учитель, который стал сатаной. То есть эгоизм полностью побежден у него не был. Но, несмотря на это, в своем развитии высоко поднялся. Но ну, такое несчастье у нас тут случилось. Это региональное такое событие на нашей планете. На других планетах такого явления, то есть такого сатаны нет. Это редко бывает в космосе. Но, как говорят, в семье не без врага. Человек не может светиться ярче. Если его энергии соответствует энергии низших слоев тонкого мира, что может получать житель низших слоев? Ничего. Самость не звучает так и света там нет. Там царятся сумерки. Поэтому эти слои тонкого мира нашей планеты называются темными слоями. И вот такие же жители, которые находятся там, их Светимый зависит от характера излучений их собственного существа. Ну вот об этом разные вероучения по-разному объясняют это место. Ну а вот христианские религии говорят, что это ад. Адское состояние там люди испытывают. Никто их там специально туда не помещает. Они сами задерживаются. Соответственно, наработка. Тонкий мир — это лишь состояние материи, определенного вибрационного диапазона. Тонкий мир нейтрален по отношению к человеку, как и нейтрален вообще вся природа. Но человечество всего своего несовершенства насилило нижние слои тонкого мира жуткими, отвратительными, алчными сущностями из своего собственного числа. То есть вот эту седьмую сферу тонкого мира, самую близкую к нам, наполняет как раз вот такие вот люди, махровые эгоисты, искатели всевозможных скотских, низменных, плотских наслаждений, удовольствий, всякими пороками, привязанностями. И человек сквернило низшие слои тонкого мира. Человек, перешедший из физического мира в нижних слоях, попадает в окружение таких же подобных себе, согласно закону подобия, закону магнита. Подобное к подобному. Ну, как здесь у нас этот закон тоже работает. Алкоголь лишь куда? он же не пойдет к профессору какому-нибудь, да, он не притянется к нему. И он не пойдет куда-нибудь еще там. Он таких же себя найдет. А у Канатов, да? Так он попадает вот такой туда, в нижние слои. Там его встречают, такие же темные, как он. А он же туда приходит с тяжелыми накоплениями вот этой физической жизни. Они у него излучаются. На него там накидываются, набрасываются, пожирают вот эти его излучения. Допустим, человек только что в прошедшей жизни злился, раздражался, совершал злые действия, употреблял там пиво, алкоголь и всякую мерзость, то в нижних слоях, сколько он туда приносит очень приятные для этих темных сущностей накопления, они будут снимать, как бы отсасывать, облизывать, обгрызать его, вот, вот эти разупрощенные сущности. А алкогольными накоплениями будет питаться бывший алкоголик, и не один, их там много. И перешедший туда сильно страдает, поскольку после перехода все чувства обостряются. По мере снятия вот этих накоплений, когда он природе отдает все это, он может подняться выше может полностью освободиться через эти страдания, поднимается в средние слои тонкого мира, а центральный слой, уже четвертый слой, пересчитать считать снизу, это для него нейтральное состояние. И вот все в нижних слоях буквально говорят в плане своих страстей и пороков. Вот они являются большей части обержателями и ночными шефтунами. Они всевозможные вот эти устраивают полтургисты. Они порой столетиями бродят по старинным там замкам или в определенных местах, гибель так называемых местах появляются. Почему? Потому что они к этому привязаны, ничего высшего у них не было. Стремлений каких-то светлых, серьезных тоже не было. И вот они там трутся. до тех пор, пока закон не вернет или выше немножко поднимутся, или вернет обратно сюда в физическое тело. В более высокие сферы, естественно, подняться не могут. Почему? Даже одно приближение к высшим сферам причиняет им страдания. Потому что ткани их, тонкого тела, начинают разлагаться от более чистых энергий. А мучительность таких ожогов, она превышает всякие физические страдания. Поэтому ужасы низших слоев тонкого мира не поддаются нашему описанию. И вот те, кто, например, начинает слышать неслышимое, они наряду с тем, когда слышат музыку высших сфер, совершенно не передавая, изумительно, и одновременно могут слышать вопли, всевозможные жуткие звуки из нижних слоев тонкого мира. Вообще низшие слои, которые человечество всазны вокруг своей планеты, это совсем не обязательное состояние. Если бы люди видели себя прилично, то в тонком мире в нижних слоях не было такого кошмара. Одним словом, при переходе в тонкий мир, последние мысли, последние сильное желание определяет направление движения человека в тонком мире. А сила устремления определяет дальность этого передвижения. В случае светлого, энергичного такого устремления, тонкое тело, как снаряд, прошивает нижние плотные слои тонкого мира, поскольку там он делать нечего, он ни к чему не привязан. Он мгновенно пролетает это и достигает высоких слоев. А о том, что из себя представляет более высокие слои тонкого мира, это мы будем говорить с вами уже дальше. Человек может подняться, конечно, выше вот того уровня тонкого мира, если у него сильное было стремление к свету. Но затем придется опуститься, скажем. Но это сделать уже проще, чем, скажем, подняться. Поэтому последняя мысль при уходе отсюда очень важна. Можно наблюдать, как к концу физической жизни, Люди часто принимают облики, соответствующие их внутренней сущности, соответствующие их мыслям, желаниям, мотивам, побуждениям, страстям. И вот это справедливое качество будет усилено в тонком мире. Жители тонкого мира преображаются. Каждый, кто кто-то просветляется, кто-то темнеет а тот принимает очень безобразный внешний облик. Люди, к сожалению, не заботятся о том, что они будут из себя представлять в тонком мире. Каждая мысль, здесь, допустим, человек прячется, прячет свою сущность, а в тонком мире нет. Там невозможно ничего спрятать ни от кого. Все, что внутри, любые замыслы, Любая хитрость, понимаете, любое зло немедленно отражается на внешности человека. Мало того, эта внешность немедленно показывает желание, стремление человека. То есть он там принимает заслуживаемый облик. Об этом и христианские подвижники, христианские святые тоже писали много столетий тому назад. То есть они с этим сталкивались. И представление о зле, у жителей Запада будет одно, у жителей Востока другое представление. Одна и та же сущность злая в тонком мире будет принимать различные облики в сознании западного жителя его или восточного жителя. Но во всех случаях злой человек там будет иметь отталкивающий, неприятный облик. Это, естественно, вызывает страх у тех, кто видит такой необходимой защиты. А внешние облики могут быть настолько жуткими, отвратительными. Мы что некое жалкое подобие мы видим в американских этих вот отвратительных триллерах, боевиках. Все, что нам Голливуд показывает, это все взято оттуда из нижних слоев тонкого мира. Выдумать сами люди ничего не могут. Они могут взять только готовые или фрагменты того, что там есть. Поэтому, когда такую мерзость мы вот смотрим, мы информационно как бы наполняем пространство своей, квартиры или дома вот этой мерзостью из нижних слоев тонкого мира. Вот откуда тем же алкоголиком, которые там в стене огонь или белой горячки находятся, является видением разных мерзких сущностей. Они забегоняются, но физическими руками ты их не поймешь. А вот в описаниях подвижников и восточных, и западных, там видения совсем другие тонкого мира. Они видят там высшие слои и облики этих существ. Прекрасные, сияющие, необычайно гармоничные. Пробедка в современной прессе встречается таким описанием. В основном жуткие, отвратительные, порой многоголовые чудовища. Это видение разных контактеров, всяких психически одержимых. А таких одержимых сейчас во всем человечестве 9 лет насчитывается. Переход в тонкий мир сопровождается уничтожением физического сознания. То есть физическое сознание как таковое исчезает, а все, что было накоплено этим сознанием, переносится в его тонкое тело, в его тонкий субстрат. Но нам иметь в виду, что ничего никогда нигде не пропадает. Все, что человек накопил, все заносится в его личную память. Если люди в течение своей земной жизни не подготовились к жизни в толком мире, то для них переход в тонкий мир называется смертью. Для них есть смерть. То есть не полное уничтожение, а их там в толком мире ожидает состояние смерти. Они, будучи живыми, даже считали себя, что они умрут, будут мертвыми. Да? И всякий, кто считает себя мертвым после смерти, он там находится в мертвом состоянии, будучи живым. Ну, то есть получает то, что хотел, да? Согласно закону. Что хотел, то и получил. Природа она всех нас очень любит. И всякую дурость нашу исполняет. А если человек в течение вот этой своей физической жизни работал над собой, то есть его духовную жизнь. Духовная жизнь это не значит там, пойти в театр, посмотреть кино или торчать там в церкви, скажем, или в секте какой-нибудь. Это не духовность. Можно там торчать, ходить, там вычитывать кучу молитв, но духовную жизнь не вести. Духовная жизнь, когда человек начинает заниматься своим внутренним состоянием, своим внутренним миром. И при этом заниматься как? Можно им заниматься для того, чтобы стать колдуном, магантом или хатхайором каким-нибудь или еще что-нибудь, факиром. Это наоборот уводит от духовности человека. А истинная духовность ⁇ это когда человек попытает соответствующие знания для того, как вести духовную жизнь начинает работать над собственным совершенствованием, непрестанно себя улучшая. Вот говорят, что человек создан по образу, что и подобию, да? Бога, да? Нет, он создан только по образу. А подобие он должен сам себе заработать. Понятно, да, да? Вот он должен заниматься духовной жизнью, внутренней работой. Только благодаря этому он может стать какой-то степени подобны. А для того, чтобы полностью быть подобным, ему надо потратить очень много и времени, и сил, и поты, и крови, и так далее. Вот вся наша жизнь как раз направлена на то, чтобы уподобиться Богу. А что Бог из всех представляет? Мы никто ничего не знаем. Но для этого они нам дали кое-какие знания. В прошлом были знания, но Начиная с конца XIX века, 20 века, этих знаний было дано бы намного больше о а высших существах. Так вот, если в течение физической жизни человек работал над собой, то есть улучшал свое сознание, расширял сознание, сыграл знания о невидимых мирах, о тонком мире, готовился к жизни там, то такой человек до некой степени он сохраняет бескровность своего сознания. И вот когда он научится полностью сохранять сознание при переходе оттуда сюда в момент рождения и отсюда туда в момент смерти, сохраняет сознание оттуда, когда рождается, и когда отсюда уходит туда, не теряет сознание, обычно все теряют сознание. Вот тогда он станет бессмертным существом. То есть состояние смерти он не испытывает уже. А ведь когда оттуда сюда приходит, это тоже для тонкого мира смерти. И когда оттуда туда уходит, для нашего физического мира смерти. А сохранение сознания делает человека бессмертным до определенной степени. Потому что видов бессмертия много. Thank <laughs>